Всем привет! Меня зовут Анастасия. Вчера я сделала операцию по коррекции зрения Smile Eyes. Сегодня я уже практически все вижу. Сказали, что завтра уже будет все идеально. Ну, скажу, что перед операцией я не волновалась. У меня за два месяца до меня сделала сестра. И я была полностью уверена. И не было страха, ни боли, ничего. Все быстро прошло. И в этот же день через... Минут 40 я уже уехала домой и спокойно провела оставшийся день. Мне также дали капли, дали рекомендации, и я все соблюдаю и иду на поправку.